Все, уже рек. Что ты как-то криво держишь. Так, оператор попытался с камеры убежать. Ничего страшного. Я его контролирую. Пацаны. Сколько стоит камера? Сколько стоит? Знакомьтесь, короче, это Серега. Туры по Камчатке. Если что, обращайтесь к нему. Все, начинается, короче, гонка. Это первый этап большой гонки, который входит в состав всех вот этих вот движух собачьих. Это квалификационная гонка. 300 километров. Она несложная, но и непростая. Я буду ехать в основном вот здесь. Вот этих штук как называется копыла. Не знаю, что это значит. Короче, поехали. Это не реально. Это не реально. Мой 2023 год снова начинается с экспедиции. Зима, холод, в вьюга, ветра. Все самое дорогое моему холодному сердцу оператора Севера. В этом году мне снова посчастливилось принять участие в гонке Берингия Авача. Это квалификационная гонка, после которой можно заявиться на большую экспедиционную гонку Берингия. Они уже есть много всего на канале, посмотри. Авача это молодая гонка и чисто спортивное мероприятие. Участвовать можно на легких маневрных спортивных нартах. Но ты должен быть готов пройти 300 километров в обход вулканов, подняться в несколько перевалов и спуститься с них. Я, конечно же, готов, но я всего лишь оператор, и у меня простая задача – снимать, фиксировать все, что происходит. А происходило в этот раз много всего. Сегодня я расскажу тебе, как снимаю такие приключения и что стоит за этими шикарными кадрами. Красота такая была утром. Короче, такая тема. Собаки – это не как мопед или тачка. Сама собой не зарулится. В некоторых местах Каюру нужна помощь. Как сейчас. Гонка состоит из пяти этапов, на них уходит столько же дней, и первый этап Петропавловск-Камчатский поселок Пиночева самый простой, но не менее живописный, чем остальные. Упряжки проходят на фоне домашних вулканов, пока что еще со стороны города и остаются ночевать на первом чекпоинте в поселке. Паркуют собак на стейк-аутах, поят, кормят, собаки парят и еще на адреналине от пробежки в 60 километров. Сейчас нужно дать им время остыть, чтобы они могли спокойно выспаться и утром отправиться дальше. В этот раз впервые в гонке разрешили участвовать в дисциплине скиджоринг, это когда лыжник цепляется за пару собак и проходит этап с помощью своих мохнатых друзей. В этой категории участвовала женщина из Иркутска, о ней мы еще поговорим. Для меня это было откровение, что человек может пройти такую дистанцию на беговых лыжах. А пока. Короче, поселок Пиночева недалеко от города Петропаловска Камчатского. Здесь. Так начинается утро каждого каюра. Сперва нужно распеться, чтобы легкие открылись все чакры. Собаки с ним здороваются, поют вместе вот эти песни. А все это делается для чего? Чтобы собакам было весело, комфортно бежать. Чтобы у всех было хорошее настроение. А сейчас, посмотрите на этих прикольных белых собак. Это одна семья, камчатская ездовая. Раньше выглядела именно так. Красивая, бодрая, большие сильные лапы, много мышц, легкая на ногах. Те, которые раньше собака да хотя бы... В 80-е годы я ездил. работал в колхозе на собаках. На вагу возили зиму, как Путину. По размеру были и высокие, и ну, здоровые, Но ну, они были как здоровые такие, да? подгрузка работают. А есть гончие, ну, гонковать, ну как, да, как спортсмены. плюс себе что-то есть немножко. Ну, разница между теми очень большая. Нельзя, я сказала. Полчаса 40 минут назад ушла группа на перевал на сам. Состояние перевала пока мы не знаем. Они на спутниковом телефоне в сопровождении группы спасателей. Сейчас поднимутся, и оттуда нам по спутнику перезвонят, и полностью картину всю нам скажут. Если это все проходимо, то мы даем старт. Если нет, то будем думать по ситуации. Общая продолжительность до перевала 20 км, собака идет 15 км в час, соответственно, они дойдут, примерно через 2 часа будут там. Мы на снегоходах пойдем вперед, окажемся там вперед и будем снимать. Я надеюсь, что свет будет такой же красивый, как сейчас. И перевал я отработаю лучше, чем в том году. Дорога до перевала проходит по особо охраняемой территории. Это природный парк Вулканы Камчатки. А это означает, что местность приближена к заповедной. И здесь очень много запретов для сохранения флоры и фауны. Мы переезжаем мосты и очень густой лес. Всю дорогу меня трясет, но я все равно пытаюсь снимать. Серега старается вести ровно, но из-за особенности рельефа. Меня в нарте здорово подкидывает. И делаем остановку на мосту, чтобы рассказать... Трассу, ...как вообще идут собаки в гонке. На самом деле они не идут по пухляку как многие себе представляют. Они идут по подготовленной трассе, которую прокладывают группу сопровождения. Это специальные снегоходчики, которые уходят вперед и делают вот такую вот шахму. И более того, если есть места, где есть реки, где, понятным дело, собака не пройдет, то снегоходчики делают вот такие мосты, прокладывают это рукотворный мост, который они делают специально для трассы, для того, чтобы было безопасно, потому что безопасность гонки, прежде всего. Река на самом деле жуткая, здесь даже стремно проезжать на снегоходе, даже вот сейчас пешком я прохожу и довольно некомфортно себя чувствую. Более того, когда проходишь, упряжка на каюру на самом деле не по себе. Горная река, серьезная. Если упасть в нее сорваться, если собака побежит куда-то, среагирует неправильно, вся упряжка потащится за ней в воду и пойдет вниз по реке в Охотское море. Сейчас мы оказываемся у подножия пиноческого перевала. Высота 1350 метров, вроде бы немного, но если учитывать градус уклона, это становится серьезным испытанием для каюров. Нужно иметь хорошую дыхалку, сильные ноги и выносливых собак, чтобы забежать в перевал вместе с ними. Я бегу в гору рядом с каюром, сколько могу, насколько хватает моих щуплых ног, набираю максимум в близких кадров на широкий объектив, записываю звук и создаю эффект присутствия. Это очень непросто, потому что ясен пень каюр с 14 собаками движется быстрее, чем я. Здорово умотавшись, я падаю без сил, лежу ровно 30 секунд, даю себе передохнуть ругаясь на то, что надо больше тренироваться и что я не смог бежать до конца. Фу. Говорила мама, учи английский, не будешь бегать по горам и заниматься такой фигней. Отсняв двоих лидеров, прыгаю на снегоход к руководителю гонки и через минуту оказываюсь наверху, чтобы занять удачную точку для съемки на телеобъектив и съемки дроном. Здесь я не очень доволен кадрами, скорее всего, неверно подобрал фокусное расстояние от 100 до 400 мм. Дело в том, что за счет длины объектива я хотел притянуть горы на заднем плане, но тогда что-то норовило не влезть. Ну и мне все время мешал в кадре еще один журналист, его тоже можно понять, он работает, но я, как и любой человек с камерой, постоянно из-за этого нервничал и переживал. Я снимаю с этой точки, с самой верхней, на 400 мм и еще и на дрон. Очень круто, мне все нравится, я сам запухался, пока бежал, но моя работа требует неких таких усилий и преодолений, у одного курира, кстати говоря, отстегнулась собаки, он упал, там был серьезный спуск, потому что перевал предполагает не только большой подъем, но и такой же крутой спуск с него, собаки отстегнулись, побежали в долину, я в дроне все это наблюдаю, сперва он просто остановился бессиленно, сидел, а потом видимо собрался с мыслями и побежал за упряжкой в тот момент, пока собаки гнали по долине, я так полагаю, что собаки в один момент поняли, что их никто не зовет, никто не тормозит. И понимая, что сзади каюра нет, они остановились и дождались своего хозяина. Снегоходчик-спасатель, который здесь дежурит, быстро среагировал, подобрал его и отвез к упряжке. Поэтому все обошлось на сегодня. Сейчас поднимаются еще несколько упряжек. Будем ждать, снимать их на широкие, средние и всякие разные такие углы. Как они налево пошли, что-то, видимо, увидели там где-то вдали цель какую-то, и давай срезать налево, и все уже, там вообще ничего, не корица, там надуто, и уже какой-то один камень, второй, они больше, больше эти камни, до конца, до конца, нельзя бросать упряжку никогда, думаю, думаю, думаю, думаю. ну ладно, наверное, мы по по, -по одиночке может быть, выживем. В остальном в этот день больше не было приключений. Каюры финишировали, лыжница поднялась в перевал пешком, что продолжало меня бесконечно впечатлять. Пешком, да, самый крутой подъем, километр, наверное, где-то шла пешком. Ну а мы спустились в Налоческую долину, где из прекрасного это теплые комфортные домики, горячие источники и невероятные красоты, закаты и восходы. В окружении шести вулканов я писал таймлапсы, гиперлапсы и просто наслаждался видом. Ладно, сегодня начинается круга. Четвертый день нашего этапа остается одна ночевка дикая в поле. Сегодня будем ночевать в палатке из комфортных домиков, кордона налочного, горячих источников, приятной атмосферы, хорошей температуры. Мы уезжаем, проезжаем 100 километров по тундре и ночуем в палатках типа МЧС, где на полу только тент, а под ним снег. Соответственно, сегодня понадобятся теплые спальники, мягкие коврики. И хорошее настроение, чтобы ночью не задубеть, иначе можно завтра не проснуться. Всего одна ночь, нас разделяет от города. Дальше завтра последний этап, небольшой уже. И эта короткая гонка в 300 километров Авача закончится, но не закончится для нас, для съемочной группы, потому что впереди у нас Берингия полторы тысячи километров. Мне это только на руку, потому что я могу получить разные кадры. Вчера был невероятно красивый восход, солнце, закат. Было видно все вулканы, очень красиво. Но иногда хочется разбавить такое чем-то другим. Сейчас погода позволила мне сделать совершенно иные шоты. Проехали каюры, бороды в снегу, собаки в снегу обледеневают. Трасса, пухляк, все очень круто. Но вот для каюров это может быть не на руку, потому что становится тепло. Пришел циклон, соответственно сейчас уже температура близится к нулю, пошел пухляк. Собаки могут начать закипать. Так же как и снегоходчики. От того, что им приходится рулить по пухляку. А это всегда сложнее. Поэтому веселюсь сегодня, только я один. Сорок Анечка в прошлом году была же? Там же за... направо и до конца по кустам вяжем. Пошли. Пожалуй, главным событием вечера четвертого этапа было ожидание лыжницы с ее двумя хасками. Снег усиливался и уже давно стемнело, а ее все не было, ведь еще бы, 90 километров пути по тундре, пряжка в 14 собак проходит такое расстояние примерно за 7-8 часов, а лыжница шла весь день и весь вечер. Все вышли встречать Валентину как героя, она железный человек, в настоящий с каких поискать. Снимаешь? Жива. Снимаешь? Нежа? Снимаю. Но дальше, на следующий день, ее ожидали еще больше испытания, и это последние 30 километров пути, сильнейший ветер, порывами сбивающий с ног. Мне кажется, если я сейчас сяду, я не встану. Вы ага, вынеси, не переживаете. Утро заключительного этапа. Сегодня пятый день гонки Авача. И мы ночевали вот в таких палатках. Это МЧС-ские палатки. Впервые такие вижу. Очень теплые. Раньше сюда останавливались вот в армейских, армейского типа, с войлочным внутренником. А сейчас придумали вот такие надувные, самоарктические. Очень крутые палатки. Наконец-то началась пурга. И сейчас выдвигаемся. До города остается 35 километров пути по пурге. но Трек несложный, все практически по дороге, будет немного леса и в обед, наверное, уже финишируем, поэтому гонка подходит к концу, промчалась быстро, как самая быстрая упряжка Андрея Симашкина. дороги не видно, просто ее нет, дороги нет. Мы просто едем как в облаке в каком-то. Нет ни низа, ни верха, ни лево, ни права. Я не знаю, как Серега справляется. невероятная хана, вообще мы подъезжали, была разбилка всем каверам нужно было идти прямо, это съезд с вот этой дороги гравийной, обледенелой, про которую я сейчас говорил, и одна из упряжек, Алиса Машкина, э, ДПСники не перекрыли дорогу как надо, ну возможно они просто не знали, что будет, и она ушла налево, поп и сделала дороги, заикариться в такой трассе, невозможно естественно она падает, мы ее хватаем, там что-то пытаются на собаки несутся. Якорь поставить невозможно, она на полу, там просто жесть, короче. О, все условия очень непростые. Надеюсь, у всех все будет хорошо. Гонка завершилась и у меня остается 8 дней, чтобы успеть смонтировать телевизионный сюжет, спецреп, тизер и этот блок, который ты сейчас смотришь. А дальше я отправляюсь в большое, более серьезное путешествие длиной в полторы тысячи километров. Ехать буду на снегоходе снимать более вдумчиво и не так стихийно. Но а сегодня, я надеюсь, ты смотрел до этого момента, тебе понравилось и ты узнал для себя что-то интересное, а самое главное полезное. На этом все, пока.